Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня представляем вам нашего аллерголога-пульмонолога, врача высшей категории Филиппова, Александра Александровича. Александр Александрович, ведущий аллерголог и пульмонолог, заведующий отделением аллергологии, врач-аллерголог, пульмонолог, врач высшей категории, стаж работы более 25 лет. Специализация клиническая пульмонология, аллергология и иммунология направление деятельности, лечение аллергических заболеваний, комплексное лечение астмы, аллергический ринит, атопический дерматит, образование и опыт работы, 1991 год Санкт-Петербургский государственный медицинский университет. С 1991 по 1993 год ординатура на базе в ней Министерства здравоохранения России. 2017 год курсы по осит в ней иммунологии в Москве. 1993 год отделения пульмонологии в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. 2008 год по настоящее время клиника Аллергомет. Записаться к нему на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомет.ру, клиника Аллергомет ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект 109.